сегодня рассмотрим программу которая называется ментола это для чего она нужно для того чтобы восстановить файлы например если вы давно скачали ну и стерли забыли ну она у вас заблокировалась с антивирусника, вирусник например какой-нибудь попал она у вас ну пришлось форматировать все остальное здесь ну или вот здесь корзине например восстановить ну и цифровых а, все связано с флешками и все жестким диском вставлено все восстановление ну тут можете сами смотреть вот тут видите какую например что где и кого можно скачать здесь можно полный поиск ставить открывать э э как видите у меня она полностью зарегистрирована. вот полная лицензия стоит ну как бы она перекодирована, просто сделана ну естественно при установке с антивирусник включайте естественно но тут главное то же самое ну смотрим дальше какую что вам надо и где вам надо довольно неплохая программа э ну неплохо но ну, в принципе как бы я вам не советую ставить заходить в интернет чтобы ключи не, не слетели цифрового медиа то же самое но ну, это ерунда в принципе это да. ну, здесь настройки можете посмотреть какие все что можете здесь какую почту чтобы много не искать, например, графику и другие файлы, файлы, вот, может, смотреть, какие. Быстрее будет искать, ну, в принципе, что-то, что типа такое. Всем пока, до свидания, подписывайтесь, может, что-нибудь другое придумаем.